Понедельник, 28 августа, компания Apple выпустила очередную восьмую бета-версию iOS 11 по счету для разработчиков на все поддерживаемые iPhone и iPad. Сегодня в этом видео поговорим с вами про iOS 11 бета 8, какие нововведения там скрываются и есть ли они там вообще, а также в конце ролика я обязательно выскажу свое личное мнение, стоит ли устанавливать iOS 11 в режиме или стадии бета-тестирования уже сейчас на ваш iPhone, либо же iPad. Поехали! Распаковка Powerbank а всего за 100 рублей. Хе -хе. Обзоры на технику Apple, Xiaomi и другие девайсы можно увидеть на канале Романа Unbox Time. Подписывайся скорее, Ссылка в описании. Что нового в iOS 11 Beta 8? Ничего. Да, это действительно так. Нововведений реально нет. Об этом свидетельствует и сам размер накопительного обновления в 60 мегабайт на iPhone 7 Plus. В целом, iOS 11 Beta 8 это, скорее всего, релиз, однако это это еще не точная инфа, и более вероятно, что на презентации 12 сентября вместе с новым iPhone 8 пользователям с бетками на борту стоит ожидать что-то вроде iOS 11 золотой мастер. Но не исключено, что 8 бета является таковым, можно сказать, релизом. Касаемо работы самой прошивки на данный момент, ничего не скрипит, не тормозит и не люфтит. Однако шорткаты меню 3D Touch также ужасно лагают на iPhone 7 Plus. Позорно, честно сказать. По остальным моментам плавность, производительность и автономность, все в общем-то прекрасно, не сильно лучше, я бы сказал даже так же, как и на iOS 11 Beta 7. Стоит ли ставить? Думаю, что уже можно, почему бы и нет, однако на вашем месте я бы чуть-чуть подождал, ведь совсем скоро на канале выйдет ролик, где я по полной расскажу, стоит ли обновляться на iOS 11 за чуть ли не две недели до анонса. Вы смотрели канал Apple Finder, совсем скоро увидимся, до встречи, пока!